Сколько лет М -м -м -м -м. прошло, Есть пространство вне времени, А тебе, мой, а -а -а -а. светлые дожди. Как я могу тебе дозвониться, М -м -м -м. Встретиться, присниться? Как я могу Тебе дозвониться, Встретиться, присниться. Дайте мне один четверг К тебе разговоры бездомные, Солнце, а -а -а, рядом посидеть. Как я могу тебе дозвониться? Как я могу тебе дозвониться? Встретиться, присниться. Не только на фото Прижиты временем, разорванный счетом. Ты там, я тут Нет билетов на вокзал Но и зеркало смотрят И зеркало смотрят ница да бежать огня встретиться песница да бежать огнять